она нахуй никому не узнаю купят пока, блять, сто лет пройдет. Че, стартую? Да, сейчас, секундочку. Ладно, я пока в туалет схожу. А, давай. Ну, вроде я тоже. Вроде мне никуда ничего не надо. Угу. Купил себе крем на три дня. Побольше чтоб монеток шло и ресурсов. Так, Лук, ну, жми, готовно, ну, поехали. интересно а чё они ты кстати давно играешь нет там да, может недели три уже А, ладно тогда. интересно а чё они на хэллоуин придумают а ну да хэллоуин же скоро да блин какие-нибудь тыквы метла там пусть знает декора много красок ты же в танке играл да я в тунду да много играл достаточно нет а в танке играл World of Tanks а и в это тоже, да, я играл ты помнишь, ты зацепил на нет когда там на Хэллоуин по-моему, это в том году вроде было, что ли они Левиафанов сделали ой, нет, в том году точно нет, потому что я играл крайний раз года четыре назад, заходил. чисто скачал по старой памяти зашел в игру и в обои удалил, нахуй но... блядь Да, правильно, ебаш отсюда. Сука! Тварь, ебаный бот, блядь, заблочен. Мразота попорывая. два раза квадрат промахнулся чуть-чуть выше прицел сделал промахнулся о прям на тебя свалился слышь прям, нихуя ты по ботам по дронам бля но я пытался да, чисто дронами засыпали ну-ка, чё сейчас? Для драма матери и... этот, блядь ты по дронам стреляй, дурачок, блядь пиздец вот он да. и мог затащить Марина справа обходит он, он прям пошел тоже по, походу сосиска вон он, вон он, вон он. двое трое ебать ну все, пиздец, поиграли блядь. сука, говноеды, блин как они заебали, блин Блять, я пытался, чувак. Эти блять слепошары, ебанутые тоже кровь, блядь, вообще похуй куда. А зеленую книгу смотрел фильм? Да, да. Прикурно, Такой нормальный. Я говорю, попробовал посмотреть этот "Плохие парни", парни», э «Власть по-моему, называется, тоже корейский фильм. Там, короче, прикол в том, а фильм основан на том, то, что автобус, короче, вроде как перевернулся с зеками, вот, зеки ага. сбежали, вот, а их ловить пиздец за выше А раньше в полиции существовал отдел, туда набирали зеков, короче, чтобы отлавливать зеков. Вот. Ты можешь mm -hmm. делать с зэком что хочешь Сломать ему руку, сломать челюсть, там избить, там не знаю, в жопу вот трахнуть Но главное в участок приведи его живым Ну я просто тебе объяснил, что они могут делать И там вот прикол в том, что типа вроде как пытались старую команду набрать В итоге набрали новую команду там Одна, короче, этот, как её, мошенничество, ну баба мошенничеством занималась Другой, короче, бывший полицейский, короче, там переусилился, там вся хуйню. Третий там вообще, бля, в бандах участвовал, там бывший якутц или кто он там хуеван. Вот они ходили, зэков отлавливали, короче. Вот. И там в главной роли снимается чувак, короче, полненький, короче. Э, помнишь поезд в Пусан, помнишь? Да, там да. чувак полненький был, у него жена была беременная. Да, да, да. Вот, да. вот, вот этот полненький мужик, он сейчас тоже знаменитый сейчас. Вот, я вот почти все фильмы его пересмотрел, где он снимается. Да надо глянуть. Как-то Пак То Су ли его зовут, или Пак, Пак Дон Су, mm -hmm. бля, что то такое, хуй его знает. Но прикольный мужик. Угу, mm -hmm. надо глянуть. Ещё один фильм есть с ним. А, сюжет интересный. Ну, я не... Фильм интересный, сюжет интересный качество все вот по мне фильм мне понравился другим людям может не понравиться он правда там он там бывший босс якудза но когда там начался пиздец короче он залез в какой-то ресторан нахуй и там я остался короче он стал поваром и он изменился типа короче начался я хорошо есть такой охуенный Жевелюру себя отрастил, такой розовый костюм, короче, носит такой спортивный шеф-поваром стал он, блядь. Лапшу готовит, хуя такой весь миленький, такой всякий корейских девочек, смольт клипа, стоит, как девочка танцует, бла-бла-бла. Блять, поражать можно, нахуй. Там приколов мало, он просто сам по себе фильм интересный. Про фильмы, кстати, вспомнил. Ты не смотрел этот? 38 восьмая параллель я про вчера корей... хотел посмотреть вот ты Мы понял да, о чем я про знать, корейскую вну скачивать его Южная северная корея там прям ну такой знаешь достаточно душевный фильм такой хороший мне понравился про там то, про там, двух как братьев да по двух братьев да я его год уже пытаюсь посмотреть посмотри посмотри Тебе понравится хорош потому что я уже давно я говорю я уже не знаю какие фильмы 40 я несколько раз на него натыкался несколько раз я его хотел скачать то у меня интернет кончится то блять с работы уставший прор, то еще что нибудь а вчера поздно уже было его скачивать там как бы и история и, и боевик и драма такая эти минут драма даже короче ну там пиздец там все Прям сняли реально с душой мне прям зашел он. А ты, а ты смотрел тоже фильм про войну? Называется, он по-моему вышел в шестнадцатом году или в семнадцатом году, по-моему, в семнадцатом году, по-моему, вышел. Снимает его, его снял этот Мел Гибсон. Называется "По соображению совести". А, да, да, смотрел. Где он там ни разу не выстрелил из винтовки, короче, ну и за ружье, да, там медиком да, был. Смотрел. Вот это, блядь, я его... Это смотрел... что же по этим самым? <смех> на реальных событиях? Да-да-да-да, я его на компе посмотрел, потом это к другу зашел. у него телевизор такой большой, короче, охуенный. Я его уговорил, чтобы он мне на флешку закинул, я у него на телевизор сидел смотрел, блядь. Это, безусловно, просто охуенно было, на таком телеке, блядь, да, такой тоже. фильм, блядь. Есть еще этот, э, тоже про войну, говорящий с ветром, там э, Николас Кейдж, короче, задумка такая тоже интересная короче война на тихом океане с японцами блять уже обошел как он здесь а и короче с... суть в том то что короче японцы знают американский язык английский и короче чтобы шифровки вести они короче пиндосы замутили такую фишку берут индейцев коренных с их наречием и япошки, короче не могут э -э, перевести расшифровать и, короче, таскают с собой этих индейцев, они радисты, обученные. И задача солдат защищать этих радистов. И ни в коем случае не дать, чтобы японцы, японцы захватили их, короче. То есть, если будет угроза захвата, то есть, ну, или застрелиться, или убить его, короче, как-то так. И вот там вокруг этого вертится. Ну, прикольный такой тоже фильм. Я тоже рекомендую. Я его хотел пересмотреть, вот недавно совсем. Наверное, Соня даже пересмотрю. Тоже на рядных событиях. Да ладно, затащили, нихуя себе. ебать, ну, бот, ну, ну, а, блять. Вот когда надо, чтобы они зарешали, они такие тупые, пиздец. Uh -huh. И все, блядь. А, у него снарядов нет. А этот стоит, короче, без колес с Вектором. И ты без снарядов. И, короче, все без снарядов. Ну, вы, короче, с ботом на захвате стойте. А, у него еще ракета есть. Охуеть он, блядь. Ай, очаг у него, Ух пиздец. А ты к нему, ты его пододвинуть хочешь? Угу. Mm -hmm. Может попробуешь обойти его, взорваться? тогда может у бота шанс будет он его догрызают уже все да блять А это не бот был? конечно. Знаешь, какой фильм посмотреть? Сочувствие госпоже месть. А, не слышал. Это старый фильмец, я его еще на 2G2 смотрел. 2000 какого-то он года, но качество нормальное и сюжет интересный. Там бабу подставили, типа она ребенка убила. Ее поставили и посадили ее, короче. И она там на зоне, короче, всем помогала. Вот, И когда она вышла, она все хотела этого мужика поймать, который, короче, убил ребенка. То ли ребенка, то ли е кто ее поставили, я чуть не помню. И она, сколько лет она там сидела, получается, она готовила месть. И, получается, всем командам там на зоне, получается, помогала. Она у каждого, короче, ну, каждую услугу, ну, делала, короче, команда помогала. Вот. Такой охуенный пистолет она uh -huh. там придумала, соорудила, короче, там, нашла тех людей, которые она помогала на зоне, и сделали этот пистолет, в итоге она нашла этого убийцу, бла-бла-бла, короче. Сам по себе интересный сюжет. Вот. Как она там помогала людям, как ей люди потом помогали. Сочувствие госпоже месть а есть еще другой фильм сочувствие господину месть там про глухонемого короче тоже кстати интересно там кстати тоже интересный сюжет короче это если что, я тебе напишу ты мне скинешь список <сих> всех, всех фильмов а ну, я ну, сейчас ладно. не запомню просто все ладно угу. Я тоже, знаешь, вот постепенно-постепенно сижу вот так вот, вспоминаю. Какие фильмы интересные? Я мой самый растут. любимый фильм, это вообще вот Первый, который мне понравился, чего я вот полюбил Вот вот эти азиатские фильмы, Тудзэмсудэм Жить и тяга считать не будем Я имею в виду просто вот непонятные фильмы, с которых я начал творить Но Это было, «Боевые он, он, ангелы» Там две девчушки, они как сестры, или кто ли они там были Они вроде как наемными киллерами были Или кем ли хуй вода. это мой первый фильм за что я полюбил азиатских девочек? И все, и у меня пошло поехало Это я его посмотрел еще в начальных классах. Блять, надо на матери это разобрать, ебаную, блять. Пиздец. Нихуя. У меня еще в чем минус? Мне, чтобы говорить, я поставил на кнопку Alt. Alt. А, ты, короче, прожимаешь и говоришь, да? Да, и получается то, что я, когда Alt нажимаю, у меня пульсон не двигается. Попробуй на control сделать. Не, у меня control он, этот, проседает, а. короче. Да нет, я же сам, видишь, в редких случаях, в этом говорю, окей. А так, этот... Когда ты что-то говоришь, я стараюсь. Если у меня битва идет я стараюсь молчать. Угу. Вот. Я понял. Не знаю, азиатские <с фильмы, <с блядь, можно сказать, начал смотреть из-за из их баб, наверное. А потом узнал то, что у них комедии владнее, вот, хорошие боевики, эти страшилки, блядь. Я не знаю, у каждого свой вкус просто. Нет, ну, ну, конечно чё, мечта. Если, у меня есть нахуй, съездить в Японию, трахнуть японку, базару, ноль, и похабать нахуй, рамен, пта. <laughs> Ух ты, неужели блядь, Хотя, наверное, пройдем Подожди, еще не вечер, блядь. Просто больше вспомни. Ну да. Мы с Райли как-то втроем остались, вот Макс и Ралли, короче, и мы, блядь, боту слили. Это был пиздец. Один бот остался недобитых с рапирой, и мы ему слили, короче. А вот этот, блядь, как его, блядь, патруль же есть, патруль? Да. Там про бату. Две игры подряд, ой, блядь, две игры подряд нахуй мудрили с бату слить. Там в первой... в первой игре бот нахуй минус 6 сделал, просто тупо, блядь. Во второй да, бля, он Минус лукать. 4 сделал, но у него было 8 помощи, ёпта. Он типа 8 раз помог, ёпта. Это пиздец он. Вроде патруль, блядь. Да бля. Они, они. порой поражают эти боты. Это. это да, это вообще пиздец. Здесь лучше не высовываться, хули. Карта маленькая. Все встречаются на середине, блядь. Там станем на этом, на выезде. Он где-то здесь. Будем ждать. И все решили тут встать и ждать. Блять, на Тактика. Пацаны, вас ждет успех. А вон они все. Блять, и мимо нахуй. Пиздец. Проскочил и я пиздец. Ну, я догнал его. Ага, вон он. Двое выезжают. А, блядь. Вы... <свист> <свист> Сука, ты дорогой. Ты второй генерал играл? И ты откуда прилетел? Охуе, он, блядь. <свист> блядь. Mm -hmm. Это то наводчик хуй, чё Угу. Это у этой сосиски, она чисто на дальней дистанции. Когда клинч, ей пизда. Сука, <смеется> <смеется> <смеется> <смеется> Я прям выходных жду. У меня бо боезапаса готовых стоят, но они сейчас в цене очень сильно упали. 415 просят за них. Медиана 205 они, стоит, прикинь. Они. На, на выходных они под 490 где-то 480 у них цена. Ты чача, пляча? Боезапас увеличенный. Фиолка что ли? Да. Ааа. Крафтовка. да, они готовы у меня на рынке, стоят по 480. И мне тупо жаба душит их по 415 продавать. Да, я в плюс уйду, но немного. Был один, я его за 485 продал. Лучше подожду, что Че тут четверг уже. <свист> О, типа, он типел тоже вот с этими, с медианами поехал. Блядь, именно навоювать. Они сейчас 200, чем стоит? 200, по-моему, 25. Да, она сейчас это, еще подросла чуть-чуть. Короче, плюс-минус там она так и будет сейчас пока. Блять. Блять, со, со, со сэмлером ебать. Да как они мудряются так ставить легендарные пушки на эти омы? Да как ты сука, а? Да на -то! А прикинь, остановился, блядь. Полупотер, сука. Да, да нет, прикинь, я где не попал? Да ладно, Ни цели. разу не попал, прикинь, стреляю вперед, останавливаюсь, стреляю назад, останавливается, ёбаный раз. Да, ну, блядь, ну, сука, ты, ну, ну, да звон, ебаный, блядь, тупорылый, сука, подпер меня. Ох, по я сейчас выгружусь. О, все можно продавать 205 О, сразу же взяли 284 в плюсе мгновенно ушла вообще это ты сейчас что поставил медиану продал за 205 просто пулей поехали туда на железку там постоим стреляем за угла ой блядь и, и на железку поехал Сука, перепутал сторону. а я еще еду, думаю откуда там железка появилась блядь. да я, я что то подумал блядь и тут короче они все едут сюда петушня ебаная все все вали вали вали да нормально я еще в принципе фуловый. Ну окей, да, он вместе понимаем. они нашим в этот во фланг зашли. Поможем. Блять, этот кавказец тут. хуя у него еще Эмили стоит, блядь. Взорвется! Ай-яй-яй-яй-яй, блять, я его хотел с тебя спихнуть. Да. Ты, ты я да. сам увидел, а с... пока говорил, да. блять, на я не нажал. Да ладно. Я его поздно заметил, мигающего. Да. Плохо, бота дожать осталось. Он, скорее всего, на базе страшная, застрял, да? заколдованный. -за -за а ну вот он да. Уж как мы сейчас нихуя, блядь? <воспалые> угу. Нихуя неплохо. Типы туда медиана скорее всего автопушка только с медленным темпом стрельбы до да ипот не знаю я еда погонял все а зайдите на выставку да посмотрите что это за Бирма. с ней только по фану есть. по фану ну для бирюзы знаешь до шести тысяч если там три штуки умудришься в Тогда, это, тогда нормально будет еще. Куда мишень? Один, один а, вы. Ага, вижу. Давай вернемся. Второй на 256 попал. Их тут двое, блять. Берна материт трое. О, ну все, это пиздец, это попадался. Так, я отключусь, ну микрофон отключу на минуту. Окей. Okay. затащат не затащат. а хуй знает. да мне кажется ну вот, блять тип с суматорами тоже вещь такая не стоит и недооценивать ну не знаю суматоры я хуй для меня как хуй узнает ну вот вот а я же говорю не стоит недооценивать ну как в блин Ими надо еще уметь играть. Как, как, как так, подстреливать еще Вот так-то, да? Урон-то хороший у них. Ну блять, ну вы ч пиздец? И короче все приехали на базу и поняли, что а, блять, нашу базу уже сейчас захватит. Блять, давайте поедем на базу. И все сейчас поехали на базу, и, короче, ее захватили. Ну что за люди? Бурахаро, блять Так, а боты, скорее всего, под этот поедут Под корабль Нужно попробовать там ботов пострелять И там поверху двое опоят еще Давай лучше, наверное, с этой стороны зайдем Да, ближе к нашим Ммм, угу. ну да, вот они все. Сзади? Ммм. Угу. Блять, опять сзади. Опс. А -а -а. Сухо. Я его размазал об сосиску, блядь. А, а а Блядь, ховер ебанутый, блядь. О, попал даже по нему. Нихуя себе. Ой, извини, пожалуйста. Не, нормально. Да, блядь, куда ты лезешь? Так, я пошел ховера забирать. Нихуя, ваншот И все, этих дожать осталось Они тут полудохлые Ой, а тут я, блядь Ага А у него на КД Так я один где-то там катался ближе как не баз. <къех> где-то я увидел. Да давай на захват ставим просто. Да, да давай давай, а если, он по нему шмаляет. Если мы живем, то бензин получим. Да, вдалеке. Пускай сами выебутся там. Мы дело сделали да. Mm -hmm. А, да, давно мы бензин не получали. <свят> Ух ты, нихуя, подожди, стой. Аю? Нихуя себе. Спустя неделю я умудрился контейнер выкупить. За 300, блядь, прикинь. Нихуя а он ниже 330 не приду Это сцена блять не контейнер да да да а он сейчас 280 287 он Его, сейчас ставит. у него всего 6 запросов 220 102 и 287 6 запросов mm. всего а на продажу 129 Сейчас попробую открыть его. смотрите что дадут. Я, я тоже попробую что то мне тоже интересно стало сейчас куплю <coughs> не ну покупать его сейчас не выгодно поставить легче запрос на 300 ну 300 я поставил чтобы уж небольшой минус если будет то уж небольшой а он всего не дали в смысле за, за 300 за 300 купить его я поставил запрос, 300 монет. И вот спустя неделю он все-таки купил. Он сейчас 287 стоит. Да? Угу. А, вот запрос стоит. Да, на 287. Все правильно. Ланселот выпал. Но толк от. мне от него ноль, если честно. Что у тебя выпал? Ланселот. Ланселот? А его продать можно, он дороже, чем хотел. Не, не, я понял. Я имею в виду то, что мне толк от него ноль, от одного. А, ну да, боевать с ним как бы, да. У меня так и есть пять палок. Бум. Ну он всего вставить, что-то я не хочу. Их нужно несколько ставить. Так, так, так, так. Сейчас я, подожди секундочку. Соображу, что мне надо. Так, это 1300 модного крафта и 1500, 1600 металла мне надо. Короче, поставил его за 350, пускай висит нахуй. Продастся, mm -hmm. продастся. Продастся, я буду в плюсе mm -hmm. на. Насколько я в плюсе-то буду? Сейчас гляну. А, ну на 15 монет я в плюсе буду. Это же не филин, блять. Так, этого, блядь. Так. Вода. Это есть и это. Получается. Сейчас скажу, я... 70, блядь. 6, 80. 80 монет, если я его за 108... Запусти, ебать, 100 монет, нихуя себе навара. А он сейчас еще растот в цене миллиона. Уже 229 стоит. если допустим смотри защитник но ну, чтобы раз не менять короче защитник допустим купить да а mm -hmm. все остальное уже рапира она же у механиков по моему механиков да mm -hmm. это по сути ты тратишься только 44 монеты mm -hmm. так 44 сейчас ну, видишь, я за скитальцев играю, поэтому мне как бы это... Я и могу искать. 6,8, а, 48. Ну, пускай будет 50. 58. 58. 64. Похуй, 65. Сейчас да. с нынешними ценами дешевле даже будет. Ну что-то в районе 65-70 монет выйдет. Это чтобы, допустим, купить защитник и купить остальные нужные ресы для рапиры, допустим. Уж если продать медиану, то ты, да, в районе 100-120 ты в плюс уйдешь примерно. Ну, да, я, ж, я ж что-то тебе и говорю, я сейчас продал и больше, чем около 100 монет я в плюс ушел. это нихуево. А 4 медианы это 400 монет. Ебать, очень нихуево даже. Потом можно на аргусы переключиться 3 штук. Если их скрафтить, они пока уравнив 600 держатся. Неплохо так достаточно. Можно, конечно, попробовать заморочиться и вот эту голограмму пред... сообразить. 267 она сейчас идет. Но 11 запросов мало очень но она может и не продастся и упасть цене потом еще минус. плюс 300 нужно 600 целых пластика на нее надо да ну нет визу. нет ты вот. чё сотка пластика это 28 уже ты чё? да да да да визу. колеса вот если сейчас вырастут колеса в принципе неплохо будет можно делать колеса и ты будешь в плюсе тоже по любому и они будут быстрее прям крафтиться намного вот если даже их сейчас еще раз пересчитать, да? Блять, ничего понравилось, что они не ограниченное их может ты, сколько хочешь А да, один бой сыграем за металлолом За металл? То погнали. Да погнали, на сосисках? Да-да-да, я... похуй вообще, проиграем, выиграем, похуй Поехали да, за металлом, Там, блять, 6 металлов не хватает, я, короче, щас сейчас... Защитник купил И остальные и металл 8 стаков я купил Поставил рапиру делаться вот. И там, короче, 6 металлов мне не хватает Я не хочу из-за 6 металлов mm. еще 4 монеты тратить Ну да, да поехали съездим Тем более тут разницы никакой Стой, стой, стой, стой. контейнер следопыта у меня купился 287, попробуй открыть его В любом случае, там даже если выпадет какая-нибудь Будет а, не сильно в минус виду. 20-30 от силы Но эти, на, эти деньги нагнать из еще можно Блять, выпал Я гром удивлю. Кто? Гром выпал Ох ты, это, это, это дробовик по-моему Да, это дробовик Сколько стоит? Блять, а, а, а что он мне не появился на угле? В смысле, блять? а вот ящик 281 стоит ну немножко я в минус ушел немножко да чуть чуть ну блять а нет он стоит 300 Нихуя. хуя а ты можешь даже его сейчас подержать и посмотреть может цена вырастет потому что он так то нормально по моему стоит Это же.. Ну... да он сейчас 299 вот 304 висит цена а я, наверное, еще один контейнер А Ты там это не загоняйся, а то мало ли. Жалко, потом будет. Да нет, он видит, что он сейчас 287, самая дешевая, мне что может выпасть? Самая дешевая это вот палач какой-нибудь, да. А я, кстати, перед открытием на каждую шмотку нажимаю и смотрю правую клавишу мыши. Только смотрю, чем. Ну вот, допустим, допустим, смотри, вот если мне выпадет спектр, да, он 258. А, этот еще там дешевый идет э, по моему палач палач 273 а, остальное все а ну еще этот самый сверчок он идет 260 и все остальное все дохуя перевешивает так что ну сильно в минус я не уйду а если выпадет что-то годное а ну если рвач выпадет будет хуево конечно он стоит 175 175? Ну, да ладно. Нихуя себе, блядь. Он дешевый. Охуеть здесь 180 тысяч, не банули, что мне. Ах, оставил. Вс, за метал он готов ехать. А я поставил запрос на 110 монет. Ну, <смех> ну и... уж какой-нибудь дурак продаст нахуй мне контейнер за 110 монет, блядь. <смех> Там всего 7 запросов за покупку, блядь. <смех> <смех> я стоим также а он не уже обходить начали Смотри, а вон по центру еще едут ой извиняюсь это было плохо да бля! Смотри, давай этот на центр а не он все здесь Поехали. Да иди ты нахуй сука еще перевернулся блять Да прикинь, ни разу не попал, на ну, ебаные шаг Опять не попал! Опять не попал! Нахуй я в ближний бой поехал! просто может это неправильное утверждение берешь. И короче, упор еще да? Блять, сука, ракетчик ебаный. Сейчас меня заберет походу. А он по-своему по своему разрядился блять и один остался ладно хоть попал в кого-то блять а то бывает если ты ничего не сделаешь что тебе даже ничего не дадут нахуй угу. вот смотри слева слева вишел вот. прикинь блять пушки блять поехал я за ним я тоже только с другой стороны у меня правых колес нету. Нихуя гвозди ебашут. Я его не вижу, у меня с гвоздей прилетают. А вон он, он, он объезжает. Забрал меня. Я говорю, суматор не стоит недооценивать. А, у него арбалеты. Два эпических. Wcont dokładnie. Ты меня слышно? Давай. Сейчас посмотрю, этот тип сделал с ховером, короче, три медианы, 500 дамага разового 460. что ты там говоришь? Да я эти, <coughs> на выставку зашел, тут эти медианы, тип, короче, скратил какой три штуки. в принципе так не, не хуёво раз раз раз раз нормально слышно да да да да, ага. да блядь я просто не знаю как звук отключить мамка дошла в форме мне просто микрофон выдернуть да в принципе вот если от трех штук ставить то неплохо получается с ними. А, Что, за этими поедем? Да, дальше монеты. <связываем> Поехали. Через пять минут лапиро сделаю и буду медиану делать. Поставлю ее на продажу. 213 да мне кажется сразу 220 пиши или 225 запросов много они разлетаются очень быстро малка зашла, грабанул у меня на сигареты Блять, а у меня закончились, сейчас надо будет идти когда приходи в Уфу, эти, да? А Пару а? сигарет. Ща, да тут недалеко худи, блядь, в Воронежской области. О, зря мы вперед вырвали. Не, вот, вот в эту крышку заебись ты ее занимаешь, короче, и все, и типы там вахуешь. И, короче, выйти не могут. Тупо блочишь их. Туда настреливаешь. Ебать, красиво залетело, аж по двум. Да, и тупо, блядь, кормишек там эти. блядь. Тут со сэмлером стоит, ублюдок. Сейчас я его буду выцеливать. Он можно пока продавливать потихонечку, это направление, их там двое стоят, всего они. Один за мной. Он ну, давно, а сэмблер? пойдем залетим, раздами его он не заебал. Он все слишком дохуя не сделает. Вот так вот и все, блядь. Как? И пойдем, а, и, ближним боем? А, вот И, он, и, он. С, и с ракотанным заднем сразу пошли сходу резко. <coughs> вот он, блядь. Вон еще стоит. Ебать, что это за башня, <coughs> блядь? <coughs> это блядь? из Майнкрафта. Да, чис чисто, блядь, кубическая хуйта какая-то. Сука, вообще вот, блядь, умдрий скрипер ебанует, блядь. Чисто палит. Ага. Блядь, не попал. Сейчас я... Уберу, не Нихуя он, блядь, не дает тут. А ч ⁇ А, а ч ⁇ в смысле, блядь? Как, как так вышло? Блядь? Красиво все было. Чё случилось? Ой, ебать, женец у него, нихуя, блядь. Сейчас он со жнецом всем раздаст. Блядь, хочу себе этот пулемет. Такой нормальный вообще. БК поставил туда пару синих. И чисто едешь. Просто прожимаешь, и он вообще беспощадно все распиливает. Ну, кстати, может затащить даже сейчас. Да блять, что-то слепой, вон он стоит. А, -а, а. Сейчас посмотрю, как он дамага нанес. Ну да, как я и думал, блядь. Мог бы МВП взять. Хорошая вещь. Колеса не, не нихуя не подаряют колеса и никто их не покупает запросов мало. что 4 бота? Пойдем наверное, на центр, то встанем. Нихуя типу, блядь, делал. Нас там вот справа чувак, ходят. повезло, Одна, одна, один снаряд сзади него упал, другой перед ним упал, блядь. Сейчас если ботов разобрать, уже полегче будет. пытаюсь а я пытаюсь так что там будет ага блядь я ну хватит а он еще горит сколько не Ниху... не не давай назад давай назад слишком что-то жестко пушку мне снять. да да ну как как так опять ебанутая команда вся слилась не дали еще один отсутствует вот, вот, раз, вот ты мне объясни как а у него два этих пахнера сейчас секунду пропива готова Сначала я ее опробую, а потом продал. Да. Тоже, да, решил себе поставить. Да, вот смотрите, я пушку убрал, короче, поставил ее. меня вместо пушки ее убрал. Малыш оставил, малыш уже крутится мой. Ну, да. Тем более по КД они почти одинаково Опробую ее. Может тебе зайдет. Мне не зашла. Она-то мне зашла, но я не любитель таких вещей. Тем более, чтобы она мне заебись зашла, ее как минимум две надо поставить. А в ПУП, блядь, <coughs> это реально надо, блядь, как на дронах, блядь. Сначала ждать замеса, и только потом уже влетать. Здесь такая mm -hmm. же коня с этой винтовкой здесь. Где-то надо по кустам стоять, кого-то выцеливать, кому то чудо сбивать. Я не знаю, я как-то... Ты туда Я люблю так. Влазь. Я люблю так. Нажал и забыл. Она работает как типа синтезы. Вот я штука. на пулеметах или, блядь, на дронах. Смотри, а сзади, сзади, сзади, сзади. Ага. А, пирда Ладно, mm. первый блин комом, похуй. Да их тут прям они все. А все... наши, смотри, нашим поху они уехали и пиздец. Да нашим да, вообще поебать, мы хотим, Это походу бонт играют. А, вот, сейчас, сейчас я губернатой. Ага, ладно. Ой, поехали. что ну захват наверно станем станем. Ну нашку станем, а там уже как пойдет. Там и тебе удобнее настреливать будет. Вот чисто две пушки таких, рык и прицел. Вот сейчас там в нашей команде чувак был, Грейзер, Ник. Да. У него вот эти две медианы и пыльцов был. Я видел. Блять, вот копейщик встал, блядь, здесь и стоит. Ладно. нихуя себе попал прям закупол закинул короче и попал а вот на обходит видишь справа он что-то съебался ладно хуй с вон они все сюда едут Да, ну это тоже такое вс. Слетили меня, блин, как штангу. Даже не понял, куда стрелять, нахуй. Тупо почти в сухую размотали. Давай сейчас а тершить на вот эти карты, где надо, блядь, захватить две базы, блядь, дебилизм. Ну ч, как тебе? Я еще не смог ее ощутить. Mm. Ну а так по раз я умудрился попасть, когда нас крутить начали. Пушка-то хорошая, просто понимаешь, привыкать к ней надо не да. использовать ее, правильно. а так она вообще предназначена для средних и дальних дистанций. В ближнем бою ты, если она у тебя одна в ближнем бою, ты, бля, в течение во сколько она там заряжается? 8 секунд или сколько? В Пару раз ты выстрелишь буш, и все. Да, будешь насасывать хули. Поэтому, бля, на туле здесь надо за толпой ехать. Она крутится вроде и немедленно, нормально так? Ну да, побыстрее, чем башня. Хотя вроде так. Да. Я, короче, сейчас продам, а потом она так и так будет дешевле стоить. Потом, может, Скучно станет, когда ховерами разживусь. Вот на ховере она нормально будет играться. Строк пужек, в принципе, неплохой, такой разовый урон, у нее она выдает. опять все слились. Ладно, давай хотя бы этого. За захват хотя бы что-нибудь получим. И все, блин. Я тупо даже просто выстреливаю, что и сейчас, блин. В смысле, я кого-то убил? Или ты не, убил? не, мы никого не убили. ]lot. Нет, там что-то было. Зеленый убил. Зеленый убил красный. <Bassisa> я не ушел в ну, пластик опять упал. Провода. Провода чуть держится еще металл упал. Нет, Все. наоборот, пластик он 32 стоит. А еще... вообще его средняя цена 27-28. Ниже 26 я ни разу не видел. не он за покупку сейчас 28. За продажу 32. А, вопрос. Ну да, когда покупаешь 28, он стоит. Продаешь 32. <как> сейчас пока надо, пока эти пушки горячие, пока вот эти аргусы горячие, с ними надо. решил оттуда встать mm -hmm. Блять, я вот эти карты ненавижу полумрачные и ночные это вообще пиздец кучу видно, я еще сижу у меня солнечная сторона в и это все отсвечивает, блять, ничего не вижу нихуя тут, блять кушать надо поешку нет сейчас я заберу сейчас Охуеть. 37 нахуй медианы? ага на да, ну, белка ебта попал попробуем ну, попробуем и хорош 132 попал В Да Давай сейчас что и затащите 144 151 в кабину Давай, наверное, полчасика еще и надо, наверное, обедними перерывом делать. Наверное. Да, так что это я, наверное, пойду. Сейчас добью еще до одной пушки. Да за сигами сгонять надо. Смотри, аккуратнее там паук с ракетами. Я бы, наверное, даже куда-нибудь бы сюда переместился, он сейчас, блядь, засыпет. Ч, Мандра Гора? Каким образом? Крафт, собрал О, ну перевернул его Нихуя, он раздает здесь Ох, нихуя свертухи, блядь. Опять мандра. Наверху. Надо манцевать, значит. Пойду я за Мандрой, короче, съезжу. И угу. его там уже, он ну, цинкует какой-то этот. Ага, все, он почти уже. Перевернул его. Нихуя ты, блядь. Угу. то как-то по резкости я, блядь, начал с ней справляться лучше, чем, блядь, с обычной пушкой, блядь. Но она не такая инертная, как большая пушка. Ну, она да. как-то навелся, выстрелил, лазер дрожал и все. Они, в принципе, снаряды летят даже не надо, к упрочнению, это очень быстро. Вот три штуки, да, нормальные поставить, и они, в принципе, будут так накидывать неплохо. как раз полицейла есть надо будет угу. поставить, проверить вот по ховеру отработай если можешь Сука! Драноматик! Эй, сука, не успел Раймались. я. Проигмались, ну подожди, ничего, ладно. Впрочем, я успел высулить, но я в него не попал. Ваурова пришел поставить. Боля. Вчера прицел купил, блядь. Мне лень было украсть. Я его купил нахуй. Блядь, сидел, видяшку смотрел, чтобы все камеры собрать на карте. Внимательно Нет. все смотрел. Сука, нашел две, две камеры, которых мне не хватало. Он мне не хватало три. Нашел с трех камер две. Я внимательно смотрел. И я все-таки умудрился где-то одну камеру проебать. Я, да. Меня в итоге бомбануло нахуй я пошел присылку купил придется сегодня или завтра опять смотреть это ебучее видео которое идет 40 минут и проверять каждый место а только через присылку. это там не видео надо было посмотреть там короче на Красаутвике есть короче вот описание вот этого квеста с камерами там короче карта с номерами этих камер И скриншоты, где эти камеры находятся И они прям вообще на изи, я за часик все нашел Там прям это, там даже не всегда скрин... скриншот нужен, ты его видишь А когда ты не видишь ее, ну они так бывают там заныканы, пиздец Як скриншотик посмотрел И все, типа, короче, нормально блядь кто там, сухо говоришь, на Вики у них? Красавт, Вики, да, там ищешь этот, э, когда получится глядатая, короче, и там прям есть вот этот на, на сайте карты и скриншоты к этой карте Надо глянуть, посмотреть это видео просто знаешь каждый раз его там перелистывать отматывать а это открыл чисто где у тебя затруднения возникли я глянул Так, вот тут на центре, короче, давка. Нихуя себе ты, блядь, тип. Посмотри, прям тебе его выставил. Еле живой. Но опять этот с катаются катается, заебал Надо наказать такую дервость. Нахуй все снились, блять, опять. Сука, невозможно так играть, блядь. Всякая хуй ты себе понацепляли эпиковой, легендарной. на цешку ебанем захватим потом на бай хоть какие-то очки чтобы сливаем бред, на они все решили короче туда, туда, туда, можем постоять подождать Вон туда за приборочек. 151, 158. Да, блядь! Сука, вот эта скорость полета пушечного снаряда, блядь, ее хуй просышь. И, короче, походу мы против пати играем, и все с, с этими, блядь, с дронами. Сзади Да баная ты сука, блядь. Хоть так попал. Один вот сверху. Здорово, блядь. Здорово. Пиздец, блядь. Блять. Ну вот у типа две медианы. Вот на таких картах охуенно вот заехал на этот, на мост, там, наверху, на холмик, и ебашишь вообще во все стороны. Прицел, если есть, просто все теряться будут. Ахуенно, э -э, я думал ты его видишь. Я только налево поворачиваю, пух и меня нет, онохуй. Я, я так я так смотрю и он едет едет, я думал ты его встречаешь, не виду. А я смотрю чувак что-то в левую сторону стреляет. Аламалик, блять. Да да, да да да да налево поворачивь, меня нет уже, онохуй. Тупоскости, блять, наверно. Like the Как этот ой-ой-ой! подбросили Буквально, ну, блядь. О, еще один бой я собираюсь себе узнать. третий. потом кушать пойдешь да поставлю на крафт сделаю быстренько на продажу выставлю и пойду может меня пару часиков тройку не будет я не только покушать и с индилайм надо хоть диплом открыть посмотреть что там такое скоро защищаться Ох ты, ебать у вас тут замес на сосиски. Угу. Меня порвали, блядь. У них, а с чего он так, блядь, ебанул мне? Три суматора? Ч... А, четыре суматора? Четыре... А, нет, три. Как он мне так мучал, должен быть столько суматоров? Кабил? какой вообще дикий, блядь. Ну, а я попробую какой-нибудь азиатский фильм еще найти. Mm -hmm. Тоже как раз перекушу. С силами соберусь и опять зайду в игру. Ну да, да нет, целый день задротиться тоже как-то, что бы там ни было. Да, мне, я сам уж так давно не играю. Я зайду, задание выполню, бензин который есть, пару боев сыграю и выхожу. А сегодня что-то думал, о, посидел фильм, посмотрел, ну, все похунил на YouTube посмотрел, думаю, зайду, пару боев сыграю, суров, ну какая-то нихуя я смотрю там то -то, то то вы можете зарабатывать какие-то талеры то то то, -то и все я угу. давай смотреть играй короче вот потом уже с вами созвонился че все пошел да пойду увидимся ты еще будешь сегодня гонять да зайду еще напишу вечерочка у меня там может сейчас 6 7 там. а ну, по моим это 8 или 9 ну по... да, ну я по Москве есть, Шок. Да, да, да, ну. наверное. Ладно, да, давай, дискуссия. А ага, все, давай, так, спасибо, Юру. И тебе тоже. Спасибо за игру. Открывай дискорд. Открывай дискорд. Дискорд открывай, да. Открывай дискорд, да. Будем выглядывать видео на YouTube. Здесь пока никого нет Пригласите Иди нахуй Никого не будет тут лошать Дискорд Дискорд Закрыть Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Подписываться не обязательно, так как канал просто на любителя. Мне, если что-то интересное, я выкладываю это на YouTube. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.